Выбираем дом в Сочи. Всем привет. Выбираем дом в Сочи. Сейчас с покупателями. И чтобы время даром не терять, буду эти дома показывать и вам. Первый дом у нас в Васильевске. Такой вид. 140 метров. Чистовая отделка. Санузел. Комната. Еще одно помещение, еще одно помещение угловое, место тупиковое, света 15 киловатт. Лос, свет, центральная вода, скважина. Вот такой домик стоит миллионов граница у нас идет вот вот вот вот вот вот вот, вот под дерево короче 5 соток сам домик выглядит таким образом вот а мы идем дальше ну, здесь хорошо что автобусная остановка да прямо возле дома и как видите хороший асфальтированный подъезд и место там было тупиковое а еще дом граничит с нацпарком и рядом протекает речка Сахар. и кстати до ближайшей инфраструктуры имеется в виду там сетевые магазины всякие аптеки тоже оказалось совсем недалеко да нет, нет. второй дом поинтереснее Смотрите, участок абсолютно ровный, земли 3,5 сотки, вместе вот с балконом получается 132 метра, такая планировка, ну, хорошее окружение, витражные окна. с окном куда интереснее ну, реально куда интереснее и цена у него цена у него 9 с половиной миллионов это прям недалеко от батумского шоссе получается рядом здесь тоже получается автобусная остановка прямо возле дома мы едем смотреть дальше это у нас шоумяновка в общем все это лазерский район все это догомыс не переключайтесь следующий дом у нас 150 метров земли почти 4 сотки. И здесь преимущество данного дома, что он граничит напрямую с нацпарком, то есть там ничего не построится. А потом есть калитка, через которую вы выходите, так скажем, в свой лес. И через этот лес вы можете попасть на пляж Дагомыс. Сейчас покажу вам эту калиточку. Вот она, эта калиточка, и вы через нее идете в лес и попадаете на пляж Дагомыс. Смотрите, какие красивые виды прямо с участка. Газ по границе. С нацпарком тоже понятно, с морем тоже понятно, что можно дойти пешком по козьим трупам. А можно минут за 10, наверное, да, Валерий? Минут 10, наверное, до пляжа-то здесь ехать. Ну 15, Минут 15, да? Смотря, короче, смотря на какую, смотря как ехать, смотря куда ехать. То есть есть несколько. Не, не нормально Анатолий. То есть есть несколько вариантов, как попасть на пляж. В общем, кому интересно, будет расскажу. На самом деле, на Валерии очень хорошо строят. Это видно и по предыдущему дому и видно поэтому. Вот эта часть это душевая. Есть балкон, много окон. Вот эта часть А вообще да. Ну классно. Этот дом стоит 11,5 миллионов. Смотрите, какие красивые горы на закате. Здесь получается тоже автобусная остановка в шаговой доступности. Пока что нам понравился больше всего третий вариант, да? А -а -а. Третий вариант понравился больше всего. Едем еще смотреть кое-что. А сейчас мы переместились в таунхаусы Афина. Сзади меня таунхаусы Каньон, кто ориентируется. На закрытой территории 4 таунхауса. Анатолий, ну как там? Виды шикарные, да? Yes. Стекла тонированные. Смотрю, сейчас покажу вам немного территории. Если честно, первый раз я здесь. Вот там лауты открылись и мы попали на территорию. Если не ошибаюсь, этот танкхаус он 110 метров. С чистовой отделкой. Это что у нас санузел? Угу. Первый этаж. Снимаемся наверх, здесь у нас еще один санузел, комната с таким видом, ладно, виды не буду показывать, виды можно будет посмотреть. Отсюда, я так понимаю, там у нас эксплуатируемая кровля. Эксплуатируемая кровля. Вот она, терраса. Ну, классно. <с <с <с <с у каждого таунхауса вот такая вот эксплуатируемая кровля. Здесь там бассейн в соседнем доме. Я люблю такие дома, смотрите. Красиво, да? Все плющем затянуто. И что тут? Ну, здесь чуть пошумнее, да, чем в том. Некоторые ну, вот некоторые, некоторые да, вот эти вот моменты. Некоторые моменты. Да. Ну да, вот здесь вот... вот так. База каньон. Это мы находимся на эксплуатируемой кровле. Смотрите, какой красивый закат. Дом граничит с нацпарком. Здесь участок получается 7 соток. Продавец специально выбирал такой участок, чтобы он был ну, в самом, так скажем, тупике, в самом лесу. Но эксплуатируемая кровля с таким закатом, конечно, это бомба. Значит, дом двухэтажный общая площадь получается 140 метров дом в таком живом состоянии уже в смысле имеется ввиду тут и коммуникации и человек в общем-то сам живет здесь, подавить я имею ввиду то есть для тех кто любит Тихое зеленое местечко, чтобы особо соседей не было. Вот. Иллюминатор. Еще один туалет. Ну, да, кстати, еще надо его иметь в виду фасад что еще тут ну фасад кстати говоря а как вы хотели фасад сделать то есть фасад останется вот именно вот именно он останется таким просто вы шовчики делаете да и будет э, шов проклеен, Фасолета, то есть будет выделяться. В общем, такой креативный будет фасад на самом деле. Пока что вот так. Вот такое получилось спонтанное видео. Запрос был дома или толхаусы в Сочи в пределах 11 миллионов. Мне лично больше понравился второй за 9500 и третий за 11,5 миллионов. А вам... Первый, понятно, он более такой бюджетный. В пятом, понравились виды с эксплуатированной кровли, красивый закат. Но меньше всего понравился креатив в виде голого фасада. Напишите свои впечатления в комментариях. А у меня на сегодня все. Всем хорошего времени суток. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.